качество но только так убери оружие ага. теперь из квадрата малевича он превратился должен в прямоугольник данилыча так теперь мне еще интересно смогу ли я загрузиться не разрезает видео на две части и я надеюсь запись не прерывалась сам Гандура, и... О, у меня граната есть Ни хрена себе, а откуда?